Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем медитацию, которая направлена на работу с зависимостями. Конечно же, это очень серьезная тема, очень глубокая проблема, потому что зависимость бывает не только от каких-то веществ, еды, алкоголя, наркотиков, табака, разных видов увлечений, включая игры, но и бывает в зависимости от эмоций, от состояния определенных, очень часто эмоции гнева эмоции злости и как правило эта зависимость она возникает тогда когда есть еще целая линейка от таких как допустим желание стремление быть всегда первым правым желание и зависимость от одобрения и принятия то есть человек который однажды не прожил в равнем детстве например такую первичную травму непринятия или какого-то отторжения, отвергнутости, он начинает быть зависимым от общественного мнения и себя одобрения. И, соответственно, когда это не так, включается такая реакция, как гнев, раздражение, и нервная система, психики начинает нуждаться срочно в каком-то, ну, скажем так, допинге для самоуспокоения, для балансировки. И таким образом возникает невероятное количество разных триггеров, которые являются для нас очень незаметными на самом деле. Например, есть такая э, прямая корреляция да, прослеживается взаимосвязь между плачем маленького ребенка, которого не смогли успокоить, дать скажем так ему возможность прожить свое горе свою боль и завершить цикл в мозгах да, в нашем мозгу цикл вот этого, столкновение с чем-то неидеальным в мире, прожить все этапы своего, своей боли, своего страдания и успокоиться естественным образом. Очень часто ребенку дают какую-то затычку, соску, бутылочку и еще что-то. И вот этот эффект, да, стресс, есть стресс, есть... Помощь в виде предмета, объекта, жидкости да, или какого-то воздействия, связанного с ртом, делает человека зависимым. И в принципе очень многие люди должны догадываться такой своей связи, сюда же и курение, сюда же и пристрастие запивать, заедать, в том числе все свои состояния, которые являются для психики стрессовыми. Все очень банально. Что мы можем с вами сделать? Мы можем перезаписать свою нервную сеть, нейронные связи, э, растворить ненужные, которые являются искажениями вот такого характера и формируют невероятное количество разных, разных, разных несвобод в нашей с вами жизни через воздействие нашей шковидной железы. И мы с вами это сейчас сделаем. Эта медитация рекомендована для всех людей, которые отследили какую-либо привязку в своей жизни. И, конечно, она будет цена с профилактической целью для каждого абсолютно, даже если кажется, что зависимостей нет. В таком случае медитация приведет к улучшению мышления, памяти и интуиции. Что мы с вами будем делать? Мы будем делать вот такое вот движение. Наши большие пальцы давят на э, височные ямочки. Э, остальные четыре пальца. вот Кулачки как будто бы смотрят друг на друга, да, как будто бы хотят соединиться, сделать такой вот бокс. Большие пальцы давят на височные ямочки. Глаза, глаза закрыты. И мы проговариваем внутри себя э, слова. са та на-ма. Са означает бесконечность. Та означает жизнь. На означает смерть. И ма означает перерождение. Са, та, на-ма. Итак, это цепочка бесконечности или вечности да, перерождения. То есть, такая символ бесконечности, по сути, мы проделываем внутри нашей системы сейчас. Да, вот так вот оно будет пробегать внутри нас. Но, чтобы было действительно движение на уровне нервной сети, нам нужно делать еще кое-что. Наша челюсть. Плотно сжато, особенно коренные зубы, потому что зависимость часто формируется в детстве. Коренные зубы воздействуют на наши очень древние привычки. Соответственно, на, каждое, на каждую фразу мы делаем такое сжатие, сжатие, сжатие челюсти. с т на м. Проговариваем или вслух, или про себя, лучше про себя, потому что я вам предлагаю поработать с этой медитацией по звуковое сопровождение. То есть сейчас будет звучать э, медитация, вы можете закрыть глаза, сосредоточиться на движении, на этом таком жевательно стискивающем эффекте. То есть мы не, не делаем вот так, наша челюсть соединена, и только давление вот здесь мышцы, мышцы, которые связаны с гневом, больше всего жевательные вот эти. Работа с этой медитацией дает побочный эффект омоложения. Омоложение является прекрасным эффектом для женщин. Лицо приобретает невероятное сияние, свечение, кожа становится более яркой, более разглаженной, и женщины начинают омолаживаться. Также нарушенный ритмы сна растворяются, у кого есть какие-то Эндокринологические сбои, да, от гормональные нестабильности также э, происходит улучшение э, ситуации. Ну и в целом побочный шлейф может быть каким угодно, и это прекрасно, потому что работа с шишковидной железой, да, у нас здесь воздействие идет на наши кости, во-первых, да, и через эти точки идет прямая стимуляция. Эти пальцы являются олицетворением эго, да, то есть они как будто бы импульс дают напрямую сердце, потому что руки являются продолжением сердечного центра, и таким образом происходит перезаписывание нашей сетки, нервной сетки. Вот такая медитация. Мы с вами будем делать ее 11 минут. Вы можете делать ее от 5 до 33 минут каждый день. Желательно 40 дней для эффективности. Тогда любая ваша привычка полностью будет стерта с вашей нервной сети. Давайте начнем. Мы с вами откроем пространство для высоты, эффективности и глубины нашей практики. Делаем это с помощью мантры «Онгнамо Гуру что означает «Я приветствую внутреннего учителя в себе, я призываю свое высшее сознание». Давайте сделаем это вместе. Делаем глубокий вдох, выдох, выравниваем спину. Вдох, чтобы начать. Yeah. Not Наши пальцы давят на виски с каждой фразой. Да. Да. Да. Да. Воздействуют. Продолжаем. It Наши пальцы давят на виски с каждой фразой. Да. А. Воздействуют. Продолжаем. Love, love, Наши пальцы давят на виски С каждой фразой да. Да. Да. А. Воздействуют Должны. пальцы давят на виски с каждой фразой. Да. Да. Да. Да. Да. Воздействуют. Продолжаем. Наши пальцы давят на виски с каждой фразой. Да. А. Воздействуют. Продолжаем. Делаем глубокий вдох, задержка дыхания, сжимаем низ, живота, промежность, давим на виски пальцами и пушечный выдох. Опускаем руки, немножко потрясем, потрясем их, потрясем ими, хорошенько потрясем. Отлично, хорошо. Растираем. Молодцы. Отличная работа. Похвалите себя за свое саморазвитие. И мы с вами закроем пространство. Закроем пространство мантрой ⁇ Сад нам ⁇ что означает ⁇ я есть ⁇ то что я есть я есть свет я есть собой я есть э, истина а не набор каких-то мыслей качеств или разрушающих меня привычек Делаем глубокий вдох выдох вдох чтобы начать длинный сад короткий нам Хорошего вам дня, вечера, утра, когда бы вы не делали эту медитацию, пускай после нее с вами случается волшебство. Пускай ваше сознание будет свободным от всяких привязок, всяких зависимостей, всяких искажений. Будьте живым примером счастливого человека, вдохновляйте на это других. Всего вам доброго! благословений. С вами была Заверуха Ирина и проект Путь интуиции. Делитесь этим видео, если вы считаете его ценным и почувствуете эффективность, работая с ним самостоятельно. Я напомню, эффективность достигается в результате практики и обретенного персонального опыта. Всего вам хорошего.